А мы снимаем для вас для инстаграма, чтобы вы увидели нас, монетки, все для вас. Да, Лиса? Сейчас Конечно. Сейчас какую-нибудь жебонь. Сейчас меня закусают до крови. Но это, я надеюсь, будет того О. стоить. Еще наиграннее, еще на наиграннее эмоция. Подожди, подожди, дожди, дожди, вот такую железягу нашли.